Этим миром управляют не люди, а совершенно другие существа. Люди были созданы анунаками. Анунаки ⁇ это определенная раса высокоразвитых существ которые находятся за пределами частот и живут в Антарктиде или в Акхарте. Вот, например, мои новые духи, здесь даже изображены анунаки. можете посмотреть. На самом деле, даже мне часто говорят, что я не похожа на человека. Вот спрашивают, не Барклия, ли я, потому что моя внешность слишком идеальна. Вот, смотрите, это генная инженерия здесь изображена. И в целом есть действительно другие существа, они находятся в этих телах, тело просто скафандр, и я тоже отношусь к этим существам, именно поэтому я так спокойно, уравновешенно и обладаю определенными знаниями. Вот эти духи, мне они, кстати, очень понравились, я удивилась, что люди вот так создали, а может быть и не люди, а сами анунаки.